Вітаю вас, шановні друзі, незабаром піст, який триватиме аж сім тижнів, здається, треба сумувати, тим більше сам піст, а таким духом печали. Але, як не дивно, християни, перший день поста вітають один одного с его початком. Отож, і я теж хочу вас привітати з наступающим великим постом, святом Покаяння. Після себе образ життя, коли. И человек, как никогда, должен научиться стриманности, У в своих действиях, словах, божаниях, должен научиться приборговать свои эмоции, бажання, чтобы не быть их рабом, а чтобы быть володарь над ними. Короче говоря, в час поста мы должны быть христианами больше, чем зазвичай. Сегодня мы пойдем про выдему поста, что касается харчивания. Ну, видно, и когда мы кажем пист, то мы имеем на виду именно утримание от скромной крёменной а вживання тільки писнойх продуктов и то тільки у помирней кількості. Про те, что этот цей пист приносит пользу человеку, свидетельствуют и лікарі, і свідчать історики, педагоги, психологи, але в нас час в епоху прагматичных міркувань. Знаходиться так дуже багато таких турботливих хлабках громадян, які кажуть, поститися не обов'язково, ну, на їх мова визначає, не треба зовсім, або це для монахів, або не постить не гріх, гріх людина образити. И у якості доводу приводят такий аргумент, взятый из Святого Письма. Не те, что входить до уст, людину сквернить, але те, что виходить из уст люди не сквернить. Це є зімальний від Матфеї- 15 роздіів. Но, скільки доводи противников поста выглядят довольно переконливо, при намимій з виглядом не звучать доситьки ефектно, то варто на них зупинитися, звернути увагу. Звичайно особливо родинку в цьому доводі є біблійня цита, вислів Ісуса Христа. це зрозуміло, ніщо так не потакає своїм пристрастям, як уяне підтвердження словами Святого письма. Вот, Берутся, как правило, оберван контек из... из контекста, где говорится совсем про інше, або навмисно викривлюються деякі слова. И, и выдаются до будь-яких хитрящих, аби только, Сим... так би мовити, тримати ну, видимость, скажем так, Божьей санкции на свои глухие За прикладами, ходить далеко не треба. От у всем знакомый аргумент, улюбленный аргумент, охочих до алкоголя. Пи, але не впивайся. Ну все это чули, все это знают. Взять и небыто все книги из Библии. Когда вам таке кажуть, я вас дуже прошу, дайте им такую книгу и скажите, будь ласка, ее и покажите, где это написано. Нема таких слів в Библии. Ну так, апостол Павло говорит, каже, что воды больше не пи. Это он пишет, и Михеев, и мы воды больше не пи, але трохи вина заживает ради шлунка того, та части твоих недугов. Но если мы не пьяные, то два титвера запомислим. Еще в этих словах апостольские благословения грилчане застильные. Конечно, нет. немає. ведется только о про к количестве вина, справедливости вина, между прочим, а не то, что продается сейчас по 10 гривен за пляшку, как лікувальний ля... засіб, а не как грилчане свято. Не для того, чтобы святкувати и иметь повод для общения с товарищем. Також и інший вислів. «Не пивайтеся вином, в якому я распусти. Це Это послание до Айфеси. На сучасней мове это означает «від вина до блудного потьмарення один крок». Але тут доводится дивуватися оригинальности любителей Аковитої. вислів, в котором я розпусти, они выкидывают. А дальше логика очень нехитрая. Раз написано «не пивайся», значит пить можно. И таким чином появляется слово, слово «пи», которое звучит как апостольский наказ. Вот. Хотя, еще раз скажу, в Евангелии, во всей Библии такого мы не найдем. Так само и в нашем случае с осквернением от еды. Между прочим, пристрасть к алкоголю идет в разрез с постоянным утриманням. потому что как раз пост и задумано как утримание от житевых завин, э, в которых достойное место посили грилчане вироби, алкогольные напои. Э, э, между прочим, марихуана тоже не, не жирна. Там только там рослинные компоненты. Что выходит из того, что наркотики могут жевать в пест, Забавна забавная логика. Что касается выслава, не то, что входит в уста. Мова говорится про те в Когда побачили фарисеи и люди, которые ненавидели, какие заздрили Христові, Побачили, что и вин стаиисты не умивши перед этим рук, а за в тех краю требовалось кого руки, даже если они были чистыми. Ну, логика была такая: если руки чистые, значит я тоже чистый. Еда чиста, все чисто. Если руки не миті, значит еда не чиста. То есть я этим оскверняю себя и Каже Господь, что не те, что входит в уста оскверняет людину. Тут, говорится, про митя, а не про пист. И поэтому, если мы посмотрим, что говорит дальше Господь, то все мы лукаві Лукавые убивства, убийства, перелюбы, злодійство, невиправдані, неправдивые свідчення, хули это то, что поганя людину. А есть не мыть руками не погано человека. Отже, от, от вислів не то, что ходит в уста, и он не имеет ничего спільного с теми посту. Ну и еще одна, когда нужно забати, что душа и тело неразрывно связаны между собой. Но не можно сказать так, что душа и существует сама по себе, тело самое по себе. Так, так бывает лишь после смерти. Но пока мы еще живем и ходим по земле, то душа и тело зв'язані связаны между собой. И поэтому, похоже, если человек не утримает себе, от їжі, не имеет постового утримания, то це происходит и на утримании, от э, грехов гневливости, злоби. Тому кожен, э, э, той, кто не утримается, как правило, страждает этим. Он э, страждає злобою, он страждає звичайно, блудною разобещенностью, потому что не звук себе утримать. Он не имеет этой практики. Он делает то, что у него нет духовного фильтра что побачить, ты и не подумывая. И ты мой Господь сказал, что бисевский грит не выходит иначе, как только молитвы и по Иван и Тимотфея, раздел 17. Ну, если грех для нас нормальным состоянием души, ну, тогда піс нам не нужен. Но если мы на гординю, злобу, непрощене, ненависть, блуд, жадобу, до речей, смотрим, как на прояву духовной патологии, Тоді піст саме для нас. Бо смысл поста не тільки в утриманні від їжі, а я говорю Іан Златоуст, у запобіганні зла, приборкуванні язика, відхилення гніву, умывании пожадливості, припинення наговорів і неправди. Піст стримує пориви серця, бадьорить розум, приносить душі спокій, припиняє нестримання. Ну і не слід забати про те, що постилися і старозавітні праведники. Постилися святые отцы, апостолы, постились и сам Господь. Та и Адама и выгнана были Раю не за убийство, не за инши злочинь, а именно за то, что они порушили піст, изъявши заброну плоду. Поэтому, нехай спасенный піст станет невидъемной частью нашего разумного життя. Ну мы с вами зустрінемося уже в час Великого посту. До встречи.